друзья рад приветствовать вас опять на своем канале и это уже шестая или седьмая часть решения проблем с воспроизведением hd Video box, обычные или плюс версии не имеет значения на момент записи это 2 июня 2022 года я записываю решение и все необходимые данные в виде видео ну и конечно же в закрепленном комментарии добро пожаловать на канал apple эксперт с вами владимир Просто вы сейчас все посмотрите и поймете, как, в принципе, это исправить. Смотрите, какая у нас история. Сегодня у нас 2 июня 2022 года. Давайте сейчас я настрою, чтобы все было комфортно для глаза. И вот у меня выскочила ошибка. То есть такая вылетает. Ну, короче, некоторые запускаются сериалы, некоторые нет. И так далее. Чтобы вы понимали, сейчас версия приложения 231 фикс там какой-то. То есть это там за апрель месяц. По-моему, что-то там последнее я закидывал. Или за март, или за апрель. Сейчас я скачаю другую версию и посмотрим, будут ли у меня загружаться иконки и фильмы, в принципе. Это самое главное. Но, конечно, вы можете попробовать сделать и через VPN. В принципе, этого может быть и достаточно. Для RF, конечно, это не работает. Сразу говорю. Смотрите наглядно. Я качаю файл за... 8.05.2022 Я его уже загрузил Скачанные файлы И сейчас попробуем установить То есть не удаляя даже старое Приложение Мы просто сейчас это все дело переустановим Все Открываем По идее все должно быть автоматически исправлено И сейчас у нас Да, смотрите, все прогрузилось Никаких проблем у нас нету Переходим в закладки даже что я тут включал? По-моему, последнюю серию даже нет. Я пацаны включал. И там уже третий сезон светился, первая серия. Ну, в нормальной версии. Ну, здесь не светится. Ну, ничего. По крайней мере, все отображается. Я больше чем уверен, что в целом оно все работает. Ну, давайте все-таки там, может, откроем какую-то серию. Неважно. Чисто для проверки. Да, все работает, никаких проблем нет, ребят. Все просто, даже не удаляя приложение, просто будет ссылка в описании, конечно же. Вот, я скачал версия 2.31 fix за 8.05.2022. Этого будет более чем достаточно, чем вы там будете что-то искать, заморачиваться. Сами видели, я уверен, что я вам помогу. У меня было приложение за февраль, март, апрель, уже не помню. Сейчас буквально с вами перешел. Не удаляя приложение на сайт, скачал приложение, переустановил сверху на это и все заработало, иконки появились и все воспроизводится. Никаких проблем, никаких трудностей и никакой паники. Если я вам помог, обязательно подпишитесь на мой второй канал Just Run, он есть и в описании под видео, и в закрепленном комментарии. И на мой, конечно же, основной канал Apple Expert. Мне будет очень приятно в качестве благодарности. Поэтому точно так же оставьте ваш положительный комментарий и поделитесь с друзьями моими каналами. Дальше больше. Скоро увидимся.